Адам Вильямс был нормальным парнем. У него была нормальная работа в нормальном офисе с нормальной зарплатой. Все в его жизни было настолько нормальным, насколько это вообще возможно. То есть до тех пор, пока он не наткнулся на SCP-101. Но сначала, пожалуйста, не забудьте дать этому видео большой палец вверх и подписаться на канал. Также убедитесь, что у вас включен этот колокольчик уведомления, чтобы вы не пропустили ни одной из этих жутких историй фонда scp Поздно вечером Адаму Уильямсу позвонил его босс. «Привет, Адам», – произнес голос его босса по телефону. «Мне нужно, чтобы ты съездил для меня в Шри-Ланку и забрал специальную сумку». «Специальная сумка?» – растерянно ответил Адам. «Да, сумка. Просто представь особенные выходные. Шри-Ланка – это здорово. Я побывал на всем побережье. Просто забери его для меня, Уильям». Адам ответил. «Хорошо. Когда мне выезжать?» «Завтра утром». На следующее утро Адам сел в частный самолет и отправился в путешествие на Шри-Ланку. Его раздражало, что босс заставлял его лететь на Шри-Ланку только для того, чтобы забрать какую-то особенную сумку. Но он не собирался жаловаться на частный самолет, который был довольно хорош. Когда он приехал, его поселили в пятизвездочном отеле, который был одним из самых шикарных отелей, в которых когда-либо останавливался Адам. На это он тоже не хотел жаловаться. Босс Адама позвонил ему снова в тот же вечер и сказал, где забрать сумку, отправив место и время. К отелю подъехал лимузин, чтобы забрать Адама, и вскоре он уже был на пути к назначенному месту. Адам не мог понять, что такого особенного было в этой сумке, что он прилетел в Шиламку только для того, чтобы забрать ее. Босс мог ее отправить или что-то в этом роде. Лимузин остановился, и Адам из него вышел. Они были на складе, и где-то рядом зловеще стоял человек. Рядом с ним стоял ящик с надписью «Хрупкий». Адам подошел к мужчине, быстро кивнул ему и заглянул в ящик. Там была сумка. Это была скорее сумка. Не слишком большая, но достаточно, чтобы вместить приличное количество вещей внутри. Из материала желто-коричневого оттенка и застегнутая на молнию. Адам наклонился, чтобы поднять сумку, но внезапно мужчина остановил его. «Нет, используйте ящик», — сказал он. Адам ответил, ⁇ Перестань, я справлюсь ⁇ Не обращая внимания на мужчину, Адам вытащил сумку прямо из ящика и отнес ее в лимузин. Он попросил водителя тронуться. Чего Адам не заметил, так это выражение чистого ужаса на лице мужчины. Может быть, если бы Адам это увидел, то все еще был бы жив сегодня. Адам позвонил боссу, как только вернулся в отель. ⁇ Сумка у меня ⁇,⁇ сказал Адам в телефон. Его босс явно нервничал. «Хорошо, хорошо. У тебя есть сумка с твоей жизнью. Ты это понял?» Адам ответил. «Да-да, сэр». Рейс Адама был в тот вечер, и, вернувшись в отель, он сразу же принял душ. Он оставил сумку на кровати. На удивление, сумка оказалась довольно тяжелой, но он не открыл ее из уважения. Это было бы невежливо по отношению к вещам другого человека. Адам вернулся из душа, ему показалось, что он заметил что-то необычное, сумка похоже сдвинулась с места и теперь лежала на боку. Адам также заметил, что на кровати была только одна подушка вместо двух, это было странно для отеля с таким высоким рейтингом. Адам ожидал лучших условий, впрочем он не придавал этому особого значения, так как скоро должен был вылететь, и вот Адам поднял сумку, схватил вещи и вытащил их. Он вернулся в лимузин со своими вещами и специальной сумкой. Лимузин высадил их в аэропорту, и через час Адам уже удобно сидел в частном самолете. Больше в самолете никого не было. Кроме пилотов, конечно, и сумки. Она лежала рядом с ним на сиденье. В сумке было что-то такое, что заставило Адама вздрогнуть, но он не мог понять почему. Самолет начал двигаться, а затем начал взлетать. Адам смотрел в окно, пока они летели все выше и выше. Огни города под ними становились все меньше и меньше. Самолет бесшумно загрохотал, прорвавшись сквозь облако, а затем они выровнялись в плавном полете. Все было прекрасно. Скоро Адам вернется домой, и его босс, вероятно, даст ему премию за то, что он взял эту сумку. А потом все пошло ужасно не так. Адам пошел в туалет. Он услышал шум за спиной и увидел, что сумка упала на пол. «Наверное, из-за турбулентности», — подумал Адам и закрыл за собой дверь в туалет. Он уже собирался застегнуть молнию на брюках, когда самолет внезапно накренился. Затем в динамиках зазвучал голос пилотов. «Это аварийная посадка. Повторяю, аварийная посадка. Пожалуйста, вернитесь на свое место и пристегнитесь». Адам не мог поверить, что это происходит. Он выскочил из ванны и побежал прямо к своему месту. Через окно он видел, что двигатели горят. В боку самолета появилась гигантская дыра, словно ее проели насквозь, а рядом лежала сумка. Адам быстро огляделся по сторонам. Они совершали аварийную посадку и, судя по виду самолета, скорее всего, не выживут. Он попытался найти хоть что-нибудь, что могло бы их спасти и заметил парашют, висящий в складском помещении. Пока самолет гремел и падал, Адам схватил парашют и, не особо задумываясь, схватил сумку. Он поднял парашют на плечо и выпрыгнул из гигантской дыры в самолете. Внезапно он оказался в свободном падении. Он не хотел смотреть на самолет и начал кружиться в воздухе. Он потянулся назад и попытался натянуть веревки парашюта. Наконец парашют раскрылся, и его свободное падение превратилось в медленный полет. Он все еще был жив, он сделал это, он не мог в это поверить. Адам все еще крепко держался за сумку, его босс должен дать ему повышение после всех усилий, которые он приложил, чтобы вернуть это. Он мог умереть, но вдруг внутри сумки что-то зашевелилось, похоже внутри нее было какое-то существо или что-то еще. Адам выкрикнул от страха, а затем молния верхней части сумки открылась сама собой. Она открылась, обнажив целую пасть, напоминающую пасть монстра с острыми как бритва зубами и длинным языком, который христал его. Адам закричал, борясь в воздухе, и вдруг сумка набросилась на него и укусила за плечо. На этот раз он закричал еще громче и вдруг снова стал падать быстрее. Какая-то часть его мозга осознала, что его рука была отгрызена мешком. Он упал на землю, и в последние секунды своей жизни Адам проклинал своего глупого босса за то, что тот поставил его в такое положение. А потом Адам умер, едва коснувшись земли. SCP-101 был найден несколько дней спустя. Босс Адама смог найти место крушения самолета, и там нашли SCP-101. Тело Адама также было найдено в то же время уже давно мертвым. SCP-101 теперь содержится в подвале 02 зоны 19, внутри стандартного огнеупорного ящика для хранения документов в железобетонном помещении стандартного размера. Был сделан вывод, что крушение самолета произошло в результате того, что SCP-101 вгрызся в провода и механизмы самолета, вызывая неисправность, которая привела к потере контроля. SCP-101 не является внешне мобильным, однако внутреннее движение может привести к движению на внешней поверхности. Дальнейшие эксперименты показали, что SCP-101 способен поглощать различные вещества. В том числе, но не ограничивается ими, бумажные изделия, сточные воды, отходы, полимеры, масло и другие продукты, которые не потребляются ни одним известным биологическим организмом. Ученые согласились с тем, что SCP-101 идеально подходит для утилизации опасных отходов и побочных продуктов других проектов, связанных с SCP. Некоторые ученые применяют этот метод, несмотря на подтверждение продолжения этого проекта. На данный момент SCP-101 причинил травмы 10 людям и унес жизни трех невинных людей, включая Адама Уильямса. Двое других пострадавших находятся под следствием. Сара Джонсон, учитель замены десятилетней давности, рассматривается как одна из трех жертв. Свидетели сообщают, что в последний раз видели, как она несла желтую сумку, направляясь домой. Когда она пропустила целую неделю работы, власти должны были проверить ее дом и обнаружили, что она пропала. Они пришли к выводу, что она скорее всего умерла, хотя причины неизвестны. Желтая сумка, о которой сообщили люди, не была найдена ни в ее доме, ни поблизости. Молодая девушка Эми еще одна предполагаемая жертва SCP-101. Родители объявили ее пропавшей в торговом центре, но больше ее так и не нашли. Родители утверждают, что в последний раз видели ее в отделе сумок торгового центра, где было выставлено на продажу несколько сумок. На старых фотографиях места преступления можно опознать 101 лежащим на полке. Следователи пришли к выводу, что Эми, скорее всего, была поглощена SCP-101. Хотя это, конечно, неизвестно широкой публике. Официально Эми и Сара Джонсон до сих пор числятся пропавшими без вести, скорее всего, умершими по неизвестным причинам. SCP-101 представляет определенную опасность для общества. Его происхождение неизвестно, его возраст неизвестен. Однако волокна от одежды, которые были датированы XV веком, были найдены на внешней стороне SCP-101. Следовательно, SCP-101 возможно более 600 лет. Исследователи подозревают, что SCP-101 может изменить внешний вид в соответствии с временным периодом, поскольку желтая сумка была бы неподходящим прикрытием, например, в XVIII веке. Однако информация, собранная по этому объекту, по-прежнему крайне ограничена из-за отсутствия каких-либо данных.